Доброе время суток, дорогие друзья, мои подписчики, мы продолжаем разбирать маркетинг-план компании Total Life Change. И если вы не подписаны на мой YouTube канал, подписывайтесь, ставьте нравится, нажимайте колокольчик, чтобы вам приходили уведомления. И вы будете получать вовремя все новости от меня. Итак, третий вид дохода это. Компании Total Changes это бинарный бонус. Маркетинг план, как я и говорил, он гибридный. Есть и линейка, и бинар. То есть линейка это когда вы приглашаете людей в первую линию, по вашей реферальной ссылке регистрируются новые дистрибьюторы это ваша первая линия. Но в бинаре они размещаются в две команды: левая и правая команда. И это очень выгодно, потому что тех людей, которых вы будете подписывать себе в первую линию, они будут становиться друг под дружку. Вот я сейчас визуально порисую, и вы все поймете, ничего сложного нет, а мы, нету, мы вместе с вами разберемся. Так, включил вам экран. Смотрите, вот у нас бинар. левая и правая команда. Давайте немного не так вот нарисую вам. Вот вот. Здесь бинар. В бинаре одна команда. Давайте нарисую вас. Вот, так. вот это вы. В бинаре левая команда и правая команда. И одна команда может быть, давайте вот напишу, левая здесь, здесь правая команда. Вы в первую линию подписываете людей, вот, влево, вправо. Зеленые – это ваша первая линия. И вы это можете делать без ограничений. Вот. Вы можете подписывать зелененькие – ваша первая линия. Вы можете подписывать без ограничений. Доход этот выплачивается понедельно. Вот, с пятницы у нас платежная неделя. Вот, пятница и по пятницу. зелененькие ваша первая линия, например, подписывают, давайте, синих. Тоже влево, вправо, влево, вправо. У вас здесь есть ваш наставник, ваш спонсор, у нас называется информационный спонсор, и он своих людей может ставить под вас, ниже вас. Вот сюда. И весь товарооборот команды левой и правой, все, что будут люди покупать, вы будете накапливать баллы. И давайте для примера вам приведу... Смотрите, вот, э, баллы считаются от клиентов, клиентов. Кстати, кто не смотрел э, мои э, предыдущие два видео по розничному виду дохода и по быстрому старту, вы можете посмотреть у меня на YouTube-канале в предыдущих видео, либо вот здесь будут ссылочки, вы можете ознакомиться. То есть от клиентов. Клиенты не становятся в бинар, как мы говорили раньше, но баллы от клиентов поднимаются вам. Человек купил, например, продукцию, вам 10 CV пришло в левую сторону. От чего еще поднимаются баллы? То есть все дистрибьюторы, которые будут зарегистрированы в вашей структуре, в вашей генеалогии, ну, чтобы вы понимали, давайте вот вам нарисую, Единичка это ваша первая линия. Вот зелененькая первая. Синим это вторая линия. Вторая линия ваша. Система отличает э, первую, вторую, третью линию. То есть по э, реферальным ссылкам это все будет видно. Затем у вас четвертая линия появляется здесь, желтенький. Вот. Пятая, шестая, восьмая, десятая, двадцать пятая линия. Я не буду сейчас рисовать в глубину, но.. Для примера скажу, 10-е поколение, одиннадцатое поколение, без разницы от всех людей, вы получаете баллы, вам поднимаются вверх. И все, что левая и правая команда сделает товарооборот, вот, например, с пятницы, с пятницы по пятницу, платежная неделя, левая команда сделала товарооборот, например, давайте напишем, 900 баллов, 900 CV. А правая команда сделала 800 CV товарооборот. 800 CV. Вы по бинарному платежу будете получать от 10% до 25% максимум с меньшей ветки каждую неделю. Ну Для примера, вот, если неделя прошла, и ваши люди, кто-то клиент купил, да? кто-то в розницу продал продукт, кто-то подписал нового партнера, кто-то сделал повторную закупку, вы получаете баллы. И баллы поднимаются вверх от всех людей без ограничения. И дальше я вам распишу слева, от каких закупок поднимаются баллы. В данном случае, если 900 баллов слева, 800 справа, 10%, вот 10 с меньшей ветки. Вот мы здесь запишусь с меньшей ветки. В данном случае правая у нас меньшая, то есть 800 CV. 800 CV минусуются, обнуляются с правой стороны. И с левой стороны 800 CV минусуется. В остатке остается здесь 100 CV, 100 баллов, 100 CV. Они не сгорают, они переходят на следующую неделю. А 10% от 800 CV, 80 долларов, вам начисляется в, бинар, ну, в бинарный платеж. То есть 80 долларов вы получаете. И так каждую неделю. И давайте, смотрите, от клиентов э, поднимаются баллы от привлечение новых людей от привлечения новых людей вот вы привлекаете зеленкий первую линию от привлечения новых дистрибьюторов третье от повторных закупок от повторных от повторных закупок всей вашей генеалогии неважно в третьем поколении человек купил продуктом на 40 CV. В десятом поколении на 80 CV. По акции кто-то купил на 100 CV. В правой стороне даже от спонсора, вот оранжевым это люди спонсора, которые с перелива да, вам сверху ставят наставники людей, вы от них тоже получаете 40 CV, от кого-то 100 CV. Кто-то на 200 CV купил продукции от всех, То есть от повторных закупок, неважно, какая глубина, чей, ваш, не ваш, вы, все, что ниже вас по генеалогии, вы, вам поднимаются баллы слева и справа команды. То есть от повторных закупок, от клиентов, акции, неважно, да, с какого поколения. И чтобы квалифицироваться на этот вид дохода, вам достаточно быть самому активным на 40 CV, и у вас должен быть один человек слева на 40 CV, и второй справа на 40 CV. И вот в этой квалификации есть небольшой минус, что здесь есть ограничение, ограничения по бинару. Вот многие сетевики, которые... Говорят, что бинар – это компания ненадолго, они закрываются либо схлопываются. То есть скажу, что по этому виду доходу есть ограничение 5000 долларов в неделю. Компания по этому виду дохода больше не сможет выплатить. То есть не надо никакой специальной квалификации, делать какой-то товарооборот. Вы на 40 CV, вот золотой треугольник есть, один слева, один справа, пожалуйста, вы уже можете получать э, 5 тысяч долларов. Когда вы растете в квалификациях, то по этому виду дохода, по бинару э, будут ограничения 30 тысяч долларов в неделю, компания больше не сможет выплатить. Но это э, 30 тысяч 30 долларов в неделю, это, грубо говоря, 120 тысяч долларов в месяц, это больше миллиона долларов в год. Шикарный вид дохода, повторюсь, с любой глубины, без ограничений, без какой-то специальной квалификации, вы получаете от 10%. Когда вы растете дальше в карьере, вы достигаете ранга директор, «директор» у вас с бинара уже выплачивается 12%. То есть, чем выше в ранге, тем больше выплата. Когда вы становитесь исполнительным, исполнительный директор – это 14% с бинара. Директор – это, смотрите, чтобы достигнуть ранга директора, это 1000 баллов слева, 1000 баллов справа. Исполнительный директор – это 5000 слева и 5000 справа. Дальше идет у нас… Региональный директор. Региональный директор ⁇ это 17% с бинара. С меньшей ветки ⁇ это 10 тысяч слева и 10 тысяч справа. Дальше идет национальный директор. Национальный директор ⁇ он получает 20% с бинара чтобы достигнуть национального это 20 тысяч слева и 20 тысяч справа и амбассадор глобальный у нас есть следующая квалификация тоже 20 процентов и э, амбассадор амбассадор получает 25 процентов с бинара вот. Вот такой шикарный бинарный э, бонус, и он очень простой. Э, одну ветку вы строите вместе со спонсорами команды, а вторую вы строите лично со своей командой. И от 10 до 25% этот вид дохода. Чтобы квалифицироваться, вам нужно быть активным на 40 CV, и один слева, один справа на 40 CV. Поэтому, друзья, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментируйте, задавайте вопросы, нажимайте на колокольчик, чтобы вам приходили уведомления. И в следующих видео мы разберем четвертый вид дохода, который называется matching bonus, заработок, или его называют заработок от заработка ваших дистрибьюторов, или чека-чека. И я хочу сказать добавить, что в компании TLC самый щедрый маркетинг-план, потому что благодаря этому маркетинг-плану люди на бизнес for Home Вверху рейтинга находятся, которые проработали 4, 5, 8, 10 лет. Они зарабатывают больше миллиона долларов. А представьте, если по этому виду дохода ограничение 30 тысяч долларов в неделю, ну будем говорить 120 тысяч долларов в месяц, то по четвертому виду дохода, по мейчинг-бонусу, люди зарабатывают и 500 тысяч, и даже миллион долларов. Так что дождитесь следующего видео и до скорых встреч. Пока-пока.